Всем привет дорогие друзья и вы на канале Crafting Games И сегодня мы продолжаем играть в игру Зов Зоны Продолжаем Так э, В прошлой серии мы особо не смогли выполнить много заданий и продвинуться по сюжету Потому что начальный текст нас э, много задержал Поэтому мы сейчас идем к Быстренько закупаемся патронами нужного калибра так, и все. Как дела, сталкер? Нормально, на дела да. вот, эти, вот эти ненужные патроны Покупаем Вот эти, да? Да, 9 на 19, 19. 150 не надо Вот, 19 патронов всего могу купить Нормально Ну проветришься, заходи И кинемся быстренько Вот мы и добрались до Сталкера. Долго искать Сталкера не пришлось, он уже был мертв. Окровавленное истерзанное тело лежало около рельс. Рядом со Сталкером лежал ТФС. 301, но на оружие пришло в негодность настолько, что даже техник не поможет. Судя по всему, Сталкера убили военные, а потом уже мутанты решили перекусить им. Не повезло тебе, брат. Ну, ничего уже не поделаешь. Так что тут у него есть? Так, КПК Адам Сидуичу Он лучше знает, что с этим делать. А вот аптечку, антираты, патроны приберу себе. Мертвому оно уже не поможет, а Сидуичу тем более. Теперь надо вернуться к Сидуичу и доложить обо всем. Так, сейчас быстренько бежим. Там вон мутанты. И я, скорее всего, не справлюсь. Так, ну давайте, как только дойдут до Сидовича, я возобновлю запись. Так, вот мы дошли до Сидовича. что он нам скажет. Ну что, Сидович, сходил я к месту активности маячка, и новости у меня не очень-то и хорошие. Ну и что там, выкладывай давай. Ну слушай, рассказывать особо нечего, убили твоего Старкера, но ПДА был при нем. держи. Эх, хороший был мужик, долго на меня работал. Ладно, главное, что ПДА доставлен. Сейчас посмотрим, что он добыть хоть. Вот дела. Не ожидал я, конечно, от военных такого урода. Ну что там, говорю уже, не молчи как истукан. Короче, военные собираются в скором времени, что умывать деревню новичков, после чего захватить остальные точки на кордоне и закрепиться здесь окончательно. Если им это удастся через кордон в зону Венг, то попадет. И что ты предлагаешь делать всеми силами, пойти на блокпост? пост с ума что ли сошел? Конечно же нет. Если так сделать, то они сюда вертушки пришлют. И вот тогда хрен отделаемся. К тому же в деревне одна зелень. Они, а они солдатам неровны. Поступим так. Я пока подумаю насчет дальнейших действий. А ты сходи к волку. Может помощь какая-нибудь нужна. Он тут лидер всех новичков. Хорошо. Так, где волк? Волк, волк. Демния новичков. А, древний новичков. Туда, да? Так. Никто. Древний волк. Здорово, брата, здорово. Волк. Сейчас там мы можем поговорить? Конечно, дружище, ты доказал, что тебя можно видеть. Я лидер этой деревни, Основной базой неопытных сталкеров и вновь прибывших новичков. Как только новички набираются опыта, если остаются живы, то сразу двигают на север зоны. Кто-то за артефактами, кто-то к ученым, кто-то долгу или свободе. А самые безбашенные пруд сразу к центру, к центру зоны. Правда, от них потом ни слуху, ни духу. Вот так обстоят дела, если вкратце. Понял. Весьма познавательно, но не будет ли у тебя для меня какого-нибудь задания? Конечно будет. Не просто же мы так с тобой разговариваем. На опытного ты не похож, но ну, и стволовую, как держать умеешь, в отличие от основного нашего контингента. Дело для тебя есть. Нам нужна твоя помощь. Ну выкладывай, чем, чем тут помочь нам нужно? Жили мы себе спокойно, никого не трогали Новички приходили, обучались и уходили Иногда, правда, и умирали, но это дело обычное в зоне Даже здесь, на кордоне И вот в один прекрасный день к нам пришла группа наемников И потребовала, чтобы мы освободили им деревню А куда мы без деревни, где обитать будем? Куда пойдем? К бандитам на север или к воякам на юг? Да... Уж я-то думал в составе собачек пебить, а ты мне предлагаешь связаться с войну ну, синдикатом наемником. Наемников. Да погоди, ты какой там синдикат? Там пара разведчиков. Если их убить, то у нас будет время на подготовку к обороне от основных сил наемников. Сейчас у нас в лаги нек некого собирать однозелени и отмычки сразу полягу. А ты совсем другое дело, так как поможешь нам? Ну а что делать? Нужно помогать братьям сталкиваем. Спасибо, брат. Вот твоя помощь. Твоя помощь будет очень кстати. Ведь страшно подумать, что превратить с кордон, когда его полностью захват наемники на пару с бандитами. Разведка наемников заселываться в тоннеле недалеко от Атп. После разгрома разведки остальные силы наемников на некоторое время будут деорганизованы. А у нас будет время подумать, что делать дальше. Подготовься перед боем и удачи. Бывает. Так. Это вот сюда. Далековато, но На записи, конечно. Добрались мы до местного назначения. И не помню, показывал ли я вам, как тут происходит бой. Но если не показываю, сейчас увидим. Да. It's like a prayer to see this, is... huh. this, is... this is... Thank <laughs> you. Волк, задание выполнено. Отличная работа. Вот твоя награда. 500 рублев. Отлично. Бежим до Сидовича. Сейчас закупки проводить будем. Добежал я до Сидовича. Кстати, по пути на меня напали пару новичковых таких военных. И э, выпал мне акм 742 у Скастрельность 56, 50, 5, 56, 53, 30, а тут. Ну, уже он больше на скастрельности и точность меньше. Чуточку. Но я возьму лучше вот этот. И пользуется он патронами. Вот эту фигу. <толкут> Нифига так. Вот. И куплю вот такие, получается. Ну и все, собственно. Оружия, Дальше у нас какое задание? О, здорово. Угу. Могу я еще чем-то помочь? Конечно. Как всегда, вы, пару наших охотников заметили следы каких-то твоей почти у самой лаге и пошли по ним. А следы вели в самый север Кордона. Охотники вернулись, и что за твари? Да, с мужиками все в порядке, слава богу. Все вернулись на бажу живыми, здоровыми. Да только принесли с собой плохие новости. На севере кордона в лесу псевдо-собаки устроили себе логово и успешно размножаются. Действительно плохие новости, твои опасные, тем более для новичков. Тут ты прав, ведь, ведь даже одна собака может... Доставить огромные проблемы для лагия. Не говоря уже о целой стае, которая, когда расплодится, пойдет сметать или жрать все и всех на своем пути. От, север... от севера до юга-кордона. Помоги уничтожить их логово, пока их численность не начала расти в геометрической прогрессии. Я доброволк. Постараюсь спасти зеленых ребят от страшного участия. Спасибо крафту. Если справишься, то.. Станешь легендой в этой деревне Я уверен, новички быстро байки про тебя пустят Ну и нагаду соберут, естественно Так, байки нам не нужны, а вот награды почему бы и нет Так, вот мы и добрались, собственно, до всех до собак Сейчас немного готовимся И побежимся Вот не Если не подписывается, не пензывки. как мы выяснили для продажи неплохие так волк задание выполнено хорошая новость уже перевожу твои честно заработанные опа ну, на 150 рублей дороже чем прошлое задание уже как-то не очень зажали денег это ладно